Таварктар вернулся в Warface, здесь вы узнаете все самое интересное про этот пистолет-пулемет, также я покажу вам уникальные тесты, которые могут однозначно повлиять на ваш выбор. Ну а стоит ли его крутить, решите после просмотра этого видео.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 Самое главное, на ветеранах ты уже будешь буквально через час. Начни новую жизнь в Warface. При создании твинка не забудь выйти из основного аккаунта. Заманчиво. Две ссылки будут в описании. Всем привет, с вами Гриф. Насколько я помню, последний раз к добавляли в сентябре 2016 года. И за это время, а если быть точно совсем недавно, отношение к Тару успело резко поменяться. Виной тому новый пистолет-пулемет CZ Scorpion, который реально по многим параметрам переплюнул тавер Ктар. Итак, давайте сравним, у Скорпиона есть ваншот в голову, у Тавра его нет. Скорпион пробивает через руку в защитных перчатках с 5 выстрелов. товар ктар с 8, что непременно чувствуется в игре, и это еще не все. Давайте вспомним про ДПС, то есть количество урона, наносимого за одну секунду, и прямо сейчас посчитаем, у кого же он больше, возьмем таварктар. 840 разделим на 60 секунд и умножим на его урон 75. Получаем 1050, а теперь посчитаем ДПС Скорпиона, возьмем его скорострельность 750, разделим на 60 и умножим на его урон 82. Практически то же самое. И это при том, что Скорпион по остальным параметрам оружие куда более интересное, и кроме всего прочего скорость перезарядки у Тавара значительно медленнее. Но почему же тогда столь долгое время Таврактар считали самым лучшим пистолет-пулеметом инженера? Начнем с того, что раньше броня вообще в Warface была намного слабее. До появления бронежилета Python и прочих очень мощных броников и шлемов, Таврактар не только легко распиливал по телу, но и позволял довольно неплохо ваншотить в голову. Обратите внимание, как новые шлема, а особенно в связке с теми самыми бронежилетами, затрудняют ваншот в голову с одного попадания. Ну и разумеется, Цезарь Скорпион охотно занял место нашего Гтара и является очень интересным оружием на данный момент. Но, к сожалению, с новым обновлением Скорпион покинет магазин, поэтому успейте приобрести. Ну а если вы хотите заиметь себе на склад легенду, то выбивайте товар Гтара. Жми подписаться, потому что только так ты не пропустишь новые видео. Ну а заслуживает ли это видео лайк, решай прямо сейчас.